Всем привет! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Благодарила и буду благодарить. Прям вот действительно от души приятно. Спасибо огромное, что вы меня смотрите. День у меня прошел сегодня, хочу сказать, просто замечательно. Наездились от души, погоняли на велосипедах. Мы любим так собираться с семьей и куда-нибудь прям на природку покататься. Да и погода прекрасная, не то что зимой. Ну а сейчас дома. Витаминчиков покушаю. Не буду вас, конечно, соблазнять. С меня анекдотик. Муж жене с утра говорит, дорогая, сделай мне. Ну как его, ну этот самый, ну как его, то самое-то. Жена, ладно, хорошо. Довольный муж после всего этого дела говорит так. Да и бог с ним, с этим кофе.